здравствуйте с вами информационный обзор климатических событий в мире в текущем выпуске мы увидим поиски загадочного города рунгхольд климатический обзор за неделю пример доброты от девятилетнего жителя тасмании ангелов из моря история загадочного города рунгхольд началась в 1200-х годах у маленькой гавани недалеко от острова зютфаль Население города, которое предположительно составляло тысячи человек, занималось преимущественно сельским хозяйством. Многие годы люди жили вместе пересохшего русла некогда глубокой протоки. Дно русла медленно оседало, пока в январе 1362 года его не заполнили воды Северного моря, затопив город, занеся его слоем песка. С тех пор город оброс не только слоем ила, но и множеством легенд. Ко второй половине XX века море практически поглотило остров Зюдфаль, за 130 лет уменьшив его в три раза. В 1921 году, в День Святой Троицы, крестьянин Андреас Буш, проезжая по подтопленному острову, увидел средневековое поселение, обнаженное морем. Решив, что это и есть Рундхолд, Андреас остаток жизни посвятил исследованиям найденного города, которое можно было проводить лишь во время отливов. Следующий крупный исследователь, этнолог Ханс Петтер Дюр, искал загадочный остров совершенно в другом месте. Отдыхая летом 1992 года с семьей на острове Нордстранд, он обнаружил карту. Очертания Рундхолта и его приходов, год 1240, составленную в 1652 году картографом Йоханесом Мейером из Хузума. И уже через два года заинтересовавшийся профессор с группой студентов Бременского университета отправился на поиски легендарного города в Хузум. Именно там Рунгхольд был отмечен на карте Мейера. Место раскопок было затруднено тем, что оно находилось под слоем ила и воды но найти затонувший город не удалось как такое может быть что один и тот же город нашли в разных местах удивляет что до сих пор идут дискуссии по поводу того где же находится затонувший город и хотя в 70-х годах двадцатого века в гамбурге в государственном архиве был найден документ подтверждающий церковный приход Рунгхальта, но как показывают архивы в административном округе такого города никогда не существовало Историки полагают, что Рунгхольт основан на берегу протоки к юго-востоку от острова Пельворма. Сотни лет идут поиски затонувшего города. Но пока удалось найти лишь несколько артефактов. Климат меняется, реки прокладывают новое русло, и города уходят под воду. Рунгхольт не единственный город, затерянный в морской пучине. Понадобилось всего несколько веков чтобы даже точное местоположение города было затеряно в памяти людей. Сейчас наша цивилизация стоит на перекрестье. Глобальные изменения климата уже меняют облик планеты, и выжить человечество может лишь объединившись на основе духовных ценностей. Жизнь человека – мгновение. Но что мы можем сделать за этот миг? Кануть в лету, как это произошло с рундхальтом? Или, сплотившись в единую, дружную семью, оставить след любви, который не исчезнет в веках. Выбор за каждым человеком. 23 декабря. Швейцария. В кантонах Вале и Граунбюнден в результате схода лавин пострадало 4 человека. В течение дня на планете было зафиксировано 290 землетрясений. Из них 51, магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,1. 24 декабря. Польша. На 10 воеводств страны обрушилась буря со скоростью ветра до 26 метров в секунду. Были повалены деревья и линии электропередач, Повреждены дома. Без света остались свыше 140 тысяч человек. ЮАР. В городе Боксбург выпал град размером с перепелиное яйцо. Филиппины. От шторма Тембин с 21 декабря в 26 провинциях пострадало свыше 715 тысяч человек. Были повреждены тысячи домов, мосты и автомобильные дороги. Россия. От сильного ветра пострадала Калининградская область. В течение дня на планете было зафиксировано 336 землетрясений, из них 58 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,5. 25 декабря. На остров Сахалин обрушился мощный циклон. Скорость ветра достигала 50 метров в секунду. 20 тысяч жителей остались без электричества. Повреждены десятки домов. Казахстан. От проливных дождей пострадали Карагандинская и Павлодарская области. США. На северо-восточное Атлантическое побережье страны обрушился зимний шторм Итан. Сильный ветер вырывал деревья с корнями и повредил электропровода. Канада В результате шквалистого ветра со скоростью до 30 метров в секунду в провинции Новая Шотландия 157 тысяч человек остались без электроэнергии. В течение дня на планете было зафиксировано 339 землетрясений, из них 55 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,5. Пример доброты и человечности Ремис Кэмпбелл, 12-летний житель острова Тасмания, на протяжении трех лет самостоятельно шьет мягкие игрушки для детей, лежащих в больницах. В возрасте 9 лет он попросил родителей купить ему рождественские подарки для детей, чтобы поддержать их. Но у семьи не было денег на покупки игрушек и мама предложила нарисовать детям рисунки. Позже Ремис нашел в интернете выкройки для шитья плюшевых игрушек и решил самостоятельно сделать одну из них. Через пять часов упорного труда была сшита первая в его жизни игрушка – плюшевый медвежонок. И хотя медвежонок был кривоват, Ремис продолжал учиться этому нелегкому делу, с каждым разом совершенствуя свои навыки и умения. Когда была сшита четвертая игрушка, мальчик решил, что будет шить по одной игрушке в день, назвав свое дело «Проект Кэмпбелла-365». Затем мама помогла создать сыну страницу на Фейсбуке, где люди помогают ему приобрести материалы. За это время было сшито более 800 мягких игрушек, и на лапке каждой он вышивает имя того, кому она предназначается. Невзирая на то, что игрушки шьются для детей со всего мира, каждую неделю мальчик лично приходит в детскую больницу, чтобы подарить сделанную игрушку. Ремис любит смотреть, как улыбаются дети, получающие подарки, и говорит, «Они улыбаются, некоторые обнимают меня. Это приносит им счастье на целый день». Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, Возможности добра становятся беспредельными. 26 декабря. Россия. На Камчатку обрушился снежный циклон со скоростью ветра 25 метров в секунду. Австрия. В результате сошествия оползня в коммуне вальс 130 жителей были отрезаны от внешнего мира. 40 человек, чьи дома были разрушены, эвакуированы на вертолетах. Аргентина. Крупный град выпал в провинциях Кордова и Сан-Луис. Индонезия. От наводнения пострадал город Кауагунг в Южной Суматре. Австралия. На юго-востоке штата Квинсленд прошел градовый шторм. В течение дня на планете было зафиксировано 338 землетрясений, из них 64 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,5. 27 декабря. Австралия. На округ Кимберли обрушился циклон Хильда, принеся проливные дожди и оставив без электричества 2000 жителей. Скорость ветра достигала 33 метров в секунду. В населенном пункте Сигнет-бэй за 48 часов выпало 429 миллиметров осадков. Великобритания. Вследствие снегопадов в центральной и юго-восточной частях страны без электричества остались 48 тысяч человек. Канада. От ветра со скоростью 27 метров в секунду пострадал остров Ньюфаундленд. Индонезия. Вследствие извержения вулкана Синабунг, на острове Суматра объявлена эвакуация жителей. Китай. Обильные снегопады и сильный ветер обрушились на северную часть синдзянь уйгурского автономного района. Иран. В результате землетрясения магнитудой 4,2 50 километрах к западу от города тегеран пострадало 57 человек В течение дня на планете было зафиксировано 306 землетрясений из них 59 магнитудой свыше 4 максимальная магнитуда составила 5,4 28 декабря япония на острове хоккайдо и в северной части острова хонсю в течение 24 часов выпало до 40 сантиметров снега в поселке Хиноэмата в префектуре Фукусима высота снежного покрова достигла 158 сантиметров, а в поселке Минаками в префектуре Гума – 131 сантиметра. США В округе Осуиго в штате Нью-Йорк в течение 48 часов выпало 158 сантиметров снега. Испания На острове Малерка пожары охватили десятки гектаров леса, эвакуированы сотни жителей. В течение дня на планете было зафиксировано 341 землетрясение, из них 54 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,8. Нет трудностей, с которыми не справилась бы настоящая любовь. Нет болезни, которую она не излечила бы, и двери, которую она не смогла бы открыть. Нет такой пропасти, через которую не перекинула бы мост настоящая любовь. Нет такой стены, которую она не разрушила бы, и греха, которого она не смогла бы искупить. Все разрешит любовь. И если вы способны беззаветно любить, вы станете самым счастливым человеком на свете. Эммет Фокс. 29 декабря. США. В городе Эри в штате Пенсильвания выпало рекордное количество снега 165 сантиметров. Украина. В городе Киеве ночь с температурой воздуха плюс 4,8 градусов Цельсия стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Это третий теплый температурный рекорд с начала месяца. Крым. В результате теплой погоды на полуострове зацвели цветы и начали летать пчелы. В течение дня на планете было зафиксировано 373 землетрясения, из них 46 магнитудой свыше 4.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 Также произошло три землетрясения в 30 километрах от кальдеры Яустоу с максимальной магнитудой 1,8. Всего за неделю более 20 тысяч человек стали климатическими беженцами. 28-29 декабря 1908 года в Месинском проливе между Апеннинским полуостровом и Сицилией произошло сильнейшее в Европе землетрясение магнитудой 7,5. Города Мессина, Реджо-Калабрия и Палми были разрушены. Пострадали 200 тысяч жителей. В это время недалеко от порта Аугуста проходили учения кораблей Балтийского флота России – Цесаревич, Слава и Адмирал Макаров, которым позже присоединился богатырь. Не дожидаясь приказа высшего начальства, они поспешили на помощь жителям. В течение шести суток они спасали жизни людей не зная усталости юные моряки расчищали завалы отыскивая погребенных под ними жителей в корабельных лазаретах были размещены приемные пункты для раненых благодаря самоотверженности моряков были спасены тысячи жителей пострадавших на кораблях отвозили в безопасные города неаполь Палермо и сиракузы откуда везли обратно необходимые медикаменты спасенные итальянцы называли моряков ангелами с моря говоря их послало нам не море но небо местные врачи позже писали о них мы не в силах описать более чем братские заботы которыми нас окружили и сегодня местные жители помнят о подвиге ангелов с моря как о примере истинной человечности по словам итальянской журналистки Матильды Сарау, в истории Мессины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости, но самую первую страницу, вечную и нетленную, в ту историю вписали они, светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и столь отзывчивые на деле. Если ангелы из моря способны на это, то на что могут быть способны ангелы? состоящая из величайшей силы, для которой нет ничего невозможного, из любви. А может, каждому из нас пришло время стать ангелом, сотканным из любви. Ведь помогая другим людям, в духовном смысле, ты помогаешь и себе. Таким образом, ты можешь помочь себе гораздо больше, чем врач, временно спасающий твое материальное тело. Объединение людей – залог выживания человечества. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте alatrodifis.scienc.org и в докладе ученых Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.